Добрый день, дамы и господа. Тема Актинидия. Вот сами не ожидали, что в этом году был прекрасный урожай не только там матов или винограда, но дала прекрасные всходы и куст разросся Актинидия. Коломита, Адам И несколько других, Киевская И далее у нас вот эти Прекрасные урожаи, мы посадили Актинидию на забор, на забор Укрепили рабицу И на рабице укрепили Саженцы растений Единственный главный недостаток Надо беречь от кошек, кошки Корни объедают и вот Один из нас саженцев погиб Но тем не менее, вот урожай на сегодняшний день Очень вкусная, если ее срываете Даже зеленый, она отдолеживает. и и дает, ведь приятный, даже вкуснее, чем э, крупная актинидия э, э, киви, которая, кстати, у нас тоже растет, но пока плодов еще не давала, но очень крупная, в смысле растение, как таковое, мощное растение. Актинидия сама по себе э, является потрясающим э, лекарственным растением, великолепное количество витамина С, микроэлементов, так что рекомендую вам использовать, ведь она у нас растет на душе. Оставь, оставь, оставь, оставь, на душе прикреплена у нас, закрывает Слева, справа, с трех сторон душ И э, дает очень красивый, приятный э, урожай Урожай, который легко дается, оценится крайне высоко а... Что? Ну, Клумб. говори, говори а Пойдемте к лумбе, там еще у нас А, есть. ну, давайте пойдем, подойдем Ну, а вот для доказательства того, что это действительно очень вкусная, приятная ягода, сладкая Сейчас мы попробуем ее откусить И посмотрите, какой, во-первых, срез и сколько сахара киви киви настоящий киви только мини только мини и набирает сахар стремительно день-два лежит у вас ну в какой-то емкости и ну, потрясающе ну просто как желе советую вам высаживать киви разводить ее Урожай будет горой. Подписывайтесь на канал ТОП САД. Всегда рады новым друзьям. А старым предлагаем дополнительные возможности. Сделаем еще и репортаж о большом киви, который пришел нам из Новой Зеландии. Удачи на даче вместе с киви в преддачу.